Привет, друзья! Я сейчас на железнодорожном вокзале. Сейчас около 7 часов утра и я еду в Пекин и хочу снять видео про мою поездку в Пекин. Это вокзал. Здесь очень много людей и вокзал очень большой. Сейчас я пойду... Внутрь вокзала, куплю билет и поеду в Пекин. У меня совершенно нет времени, нужно спешить. Вокзалы в Китае очень современные. Друзья, вот я и на вокзале. У меня есть билетик. Билет, это билет. И это билет на скоростной поезд. Я поеду в Пекин и буду ехать 4 часа. Обычный поезд э, идет примерно... 10-12 часов. Это быстрый поезд. Я хочу купить в дорогу какой-нибудь перекус. Я купил какие-то Печенье и миндаль. Орехи. А тем временем посадка на поезд уже началась. Е-ей! Поехали! А вот мой поезд. На нем я и поеду. Я очень люблю слушать музыку или читать книги в поезде. Сейчас я хочу немножко рассказать, почему я еду в Пекин и зачем я туда еду. А это не просто путешествие. У меня есть миссия. И эта миссия а, навестить моего очень близкого друга. Она живет в Пекине, а я живу в Ухане. Это два разных города в Китае, и между ними порядка 800 километров. И я еду сейчас туда, чтобы навестить ее и поддержать ее потому что она сейчас болеет и я хочу э, побыть с ней рядом скажем так тем временем осталось где-то полчаса через полчаса я уже буду в Пекине увидимся в Пекине А здесь можно купить скорпионов. Маленькие-маленькие скорпиончики. Сейчас я зашел в китайское кафе и хочу поесть. Я заказал макароны а, и лепешку. Жду пока мне принесут. Еда в Китае очень острая. А сейчас я бы хотел поговорить о том, популярен ли русский язык вне России. И я хочу сказать следующее, когда я путешествовал по таким странам, как Эстония, Литва, Латвия, Болгария, я встречал очень много людей, которые не говорили по-английски, но говорили по-русски. Но как насчет Китая? Есть ли в Китае русский язык? Давайте посмотрим. Ну что, друзья, как вы могли заметить, в Пекине есть довольно большая улица, даже целый квартал, где очень много русских надписей, русских магазинов и людей, которые говорят по-русски. Конечно, в общем, в Китае русский язык не так популярен, как английский. Но в таких городах, которые находятся на границе с Россией, вы можете встретить большое количество русскоговорящих людей. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрели этот ролик. Увидимся в следующем ролике. И обязательно подписывайтесь на мой канал. И до встречи в следующий раз. Пока-пока!